Друзья, всем огромный привет, с вами Олег Радончин. И в этом коротком видео я запишу для вас видеоинструкцию пошаговую, как создать интернет-визитку, либо инстаграм-визитку. Вот так она будет выглядеть. Здесь будет кнопочка регистрация напрямую в живую очередь. Здесь будет кнопочка, где открывается лендинг, который мы создавали в прошлом занятии. Да? Инструкцию по созданию этого лендинга вы можете найти вот здесь вот внизу, кликнув по этой кнопочке. Также ссылку на этот лендинг и на эту интернет-визитку я также оставлю внизу в описании к этому видео. Итак, друзья, для того, чтобы приступить к созданию интернет-визитки, для этого мы заходим на сайт Живые очереди, и здесь у нас есть конструктор визиток. Нажимаем, открывается такая страничка, и я рекомендую открыть параллельно мою визитку, чтобы вы просто могли копировать и вставлять. Смотрите, копируйте этот текст, копировать, в поле для приветствия вставляете этот текст, так вот вставить, в описании копируйте этот текст копировать и вставляйте в описание в поле где имя я считаю не нужно писать тут имя потому что это понятно человек зашел с вашего инстаграма либо с вашего профиля вконтакте он знает кто вы вот тут ваша аватарка так, и вставляем здесь там где имя вставить. Чем вы занимаетесь, то же самое копируйте вот так вот. Копировать. И нажимаете вставить. В моем случае аватарка потянулась с профиля, который я указал. Вот здесь вот, в разделе Мой аккаунт. Ну и также здесь можно изменить фотографию прямо здесь меня данная фотография устраивает данная батарка, поэтому я оставляю ее без изменений. Так, следующее, что нужно сделать, зайти в раздел соцсети. Если у вас, у меня по умолчанию, почему-то потянули все мои соцсети, их нужно просто поочищать, чтобы не было никаких кнопочек. Просто все очистить, Там, чтобы не было никаких кнопочек. Так, чтобы было. Далее заходим в раздел видео и видео прямо так вот тоже копируйте я специально залил на нейтральный канал данное видео чтобы вам было удобно просто скопировать там под видео нет никаких ссылок реферальных чтобы все могли использовать нажимаете вот так вот правой клавишей мыши Сейчас, сейчас показываю. правой клавишей мыши классики. копировать URL видео вот это вот копируйте и идем сюда вставляем этот url вставить все url вставлен далее что нам нужно сделать зайти в раздел ссылки название ссылки я напишу регистрация Регистра... Адрес ссылки, дальше опустил, и адрес ссылки вы находите тогда. Сейчас открою в отдельной вкладке. копируйте этот url копировать и вставляете сюда но я хочу чтобы эта ссылка вела на другую форму сейчас я покажу Копирую опять эту ссылку открою вот в режиме новое окно в режиме инкогнито открываем я хочу чтобы эта ссылка у нас вела когда нажимаю на слово регистрация вот прямо вот на эту форму я копирую URL копировать иду снова в конструктор визиток вот здесь. и вставляю вот иду в конструктор визиток и вставляю вот эту вот ссылку вставить которая ведет вот непосредственно вот на такую форму далее Выбирает цвет кнопки. Фон, фон кнопки. Нажимаю. Вот то меня устраивает. Красный. Редактировать ссылку. Все, вот такая кнопочка внизу. Отлично. Далее, друзья. Я хочу еще внизу добавить кнопочку, которая ведет на страницу с инструкциями. Такая страница с инструкциями. как. Здесь презентация маркетинга, стратегия 10.10, заплатить другому и как правильно зарегистрироваться в свою очередь через простоги. Если человек хочет зарегистрироваться через простоги. Поэтому я копирую эту ссылку. Кстати, инструкцию о том, как создать такой лендинг, вы найдете также. На моем лендинге, вот кликнув по этой кнопочке, инструкция по созданию лендинга за 15 минут. И на моем YouTube вы сможете посмотреть, как за 15 минут можно создать вот точно такой же лендинг. Так, дальше, друзья. Идем в наш конструктор. И добавляем ссылку. Добавить ссылку. Новая ссылка, я назову ее подробнее. Подробнее и вставляю ссылку вот на этот лендинг. Вы вставляете на свой лендинг. Далее, друзья. Фон кнопки выбираем. Я выберу такой вот такой синенький. Вот такой вот. Такой цвет текста на кнопке я оставлю такой же белый сохранить все, друзья вот такая вот визитка у нас готова далее мы можем, конечно же исправить дизайн выбрать либо градиент так вот, либо вот так вот либо текст давайте я сделаю такой вот красненький я даже не такой а сделаю вот такой вот текст главное чтобы четко читалось или картинку из библиотеки выберу выберу что-то такое с друзьями связанное такое вот либо выберу небо вот такое все вот такое не было по так дальше друзья а вот пусть будет такая красненькая далее чтобы опубликовать здесь нужно написать я рекомендую у меня уже визитка создана где есть скопировать прямо со своего инстаграма скопировать идти в свою визитку и вот так вот прямо вставить control veto электродочек но у меня с таким именем уже создано а я сделаю покороче опубликовать Друзья, интернет визитка создана. Посмотрим, как она выглядит. Отлично, смотрите, как. Тут можно поиграться еще с дизайном, выбрать другую. То есть здесь кнопочка ведет непосредственно на регистрацию. Здесь вот на вот такой сайт. Давайте откроем визитку в режиме инкогнито, копировать. Инкогнито ставить Кнопочка регистрации Идет прямо на форму Для регистрации Кнопочка подробнее Идет на такой вот лендер Очень легко и просто Можно создать интернет визитку тут еще можно поиграться с дизайном дизайн можно просто градиент выбрать давайте вот такой оставлю тут можно выбрать и поиграться также загрузить свое изображение поэтому друзья как хотите все и нажимать и опубликовать все лично Сейчас еще раз посмотрю, как выглядит визитка. Вот это с градиентом Прекрасно. И теперь эту визитку можно легко. Давайте я скопирую URL. Копировать. Идете в ваш профиль Инстаграма. Инстаграм. Нажимаете редактировать и сюда вставляете вставить нажимаете отправить все, переходите в ваш профиль инстаграм ну, Вот заполните что живая очередь, без рисков для вашего заработка, можно без приглашений на полном пассиве заберите свои деньги, да? прямо сейчас жми Чек нажимает и у него открывается вот такая вот визитка Здесь кнопочка у нас регистрация и подробнее. Итак, друзья, если видео данное было вам полезным, пожалуйста, ставьте лайк, пишите в комментариях, полезно было не полезно, и подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не пропустить дальнейшие уроки и обучение по инструментам и сервисам. И да, друзья, внизу под этим видео я оставлю инструкцию на эту визитку, что вы могли легко копируя и вставляя создать свою собственную визитку. Если вы еще не создали лендинг с инструкциями, вот здесь нажмете на кнопочку «Подробнее», откроется сам лендинг. И тоже здесь по инструкции «Как копировать и вставлять», вот здесь нажмете, вас перебросит по ссылке на видеоинструкцию, где я пошагово рассказываю, как создать лендинг за 15 минут, используя инструменты, вот этот наш конструктор лендингов. Все, увидимся в следующем видео. Пока-пока. Я искренне вам желаю добра и большого профита. Увидимся в следующем видео.